Программирование это разновидность порчи, но призвано работать на неограниченное количество людей. Это так сказать мини-порча, порча-лайт, назовем это так. А, программирование идет, как правило, через средства массовой информации. Основная задача программирования это также упростить человеческое сознание через упрощение его ментального тела. То есть подсаживается некая программа а, типа бактерии, но эта бактерия вроде бы как полезная, она маскируется как полезная бактерия, то есть она не наносит вреда а, очевидного, она просто упрощает ментальное тело, точно так же принижая бытийную массу человека. Поскольку программирование воздействует на неопределенное количество людей, так получается, что бытийная масса падает у всех. Но мы с вами знаем, что ниоткуда прибыть не может и ни в куда не уходит да, закон сохранения энергии. Это значит, что если у человека падает бытийная масса, она переходит к тому, кто подарил ему программу понижения бытийной массы, то есть эгрегору, который программирует. Как правило, это эгрегоры стихийного плана и плана социальных и финансовых институтов. Вот давайте мы с вами сейчас посмотрим на иерархию, иерархическую схему эгрегориального пространства. Мы с вами будем изучать эту схему на более старших курсах, а также те, кто работает сейчас на теме сила рода, тот тоже хорошо знает эту, эту тему. Вот человек, и над ним находится вот эта вот энергоинформационная надстройка. Самый простейший и самый близкий к нему эгрегориальный слой, это эгрегор рода и семьи. Он может как защищать человека, так и умалять его в правах, в зависимости от того, на каком уровне коммуникаций он находится в этой, этой системе. Дальше идет стихийный слой. Стихийный эгрегориальный слой, это так называемый слой стихийных эгрегоров, стихи... эгрегоры вашей работы, эгрегоры моды, эгрегоры каких-то новых стихийных образований, тоже там футбольный клуб да, или, или прочее. Вот здесь как раз самое, что называется, агрессивная, самая помоечная среда. То есть с одной стороны, мы здесь как в вирусном мире, нарабатываем себе иммунитет, ухватывая разные вирусы и обучая свою иммунную систему с ним справляться, вот здесь вот точно такая же энергоинформационная помойка, чего здесь только нет. Профессиональный уровень, уровень уже серьезный, он уже не только обучает, но и защищает. Более высокий уровень, уровень финансовых и стихийных институтов подчиняется, как правило, государственной среде и управляет окружающим миром. Это тоже в стихийному уровню определенного рода помойка, но помойка уже не для вас, не для человека, а для профессиональных эгрегоров. Там они, в свою очередь, закаляют себя в этой агрессивной среде. Государственный уровень, серьезный уровень, который регулирует процессы, подобно тому, как профессиональный уровень регулирует процессы для, для живущих, для, для э, людей. Дальше идет уровень религиозных систем, которые уже управляют государствами. Сверху идет такая, такое образование, как боги, которые являются основой формирования любой эгрегориальной системы, закладывая в эгрегоры такой принцип, как идеи. Так вот, если мы с вами будем говорить о программировании, то программирование это уже достаточно большой высокий уровень а, системы, которая находится выше профессионального, то есть социальных и финансовых институтов. А, программирование обычно идет оттуда и призвано таким образом зафиксировать сознание человека, чтобы оно никогда не поднималось выше стихийного уровня. То есть таким образом он воздействует на профессиональные институты и говорит держи своих адептов под контролем, не давай им возможности двигаться выше. И программирование как бы призвана того, чтобы упростить массы. Если порча призвана для того, чтобы упростить индивида, то программирование упрощает массы. Программа никогда обычно не делается для какого-то конкретного индивида. Это для этого достаточно порчи. А вот когда идет массовое программирование, оно идет обычно на всех. покупать не покупать, ходить не ходить, желать не желать, стремиться не стремиться. Это, как правило, бинарная система, которая призвана заставить человека совершать определенные поступки на уровне каузального тела. И программирование, в отличие от порчи, оно воздействует уже не только на ментальное, но и на каузальное тело. Действует по принципу, если то. Если ты пришел в магазин, то ты делаешь вот это. Если ты включаешь телевизор, ты включаешь вот на этой программе. Если ты смотришь в голубые глаза своего президента, ты испытываешь такие-то, такие-то эмоции. А если ты слышишь информацию от пресс-секретаря, этого голубого президента, в смысле с голубыми глазами, то ты обязан испытывать вот это, вот это, вот это. Программирование. Да? Испытывать, действовать, совершать поступки, думать определенным образом и в общем-то все получается хорошо. У человека атрофируется критичное мышление, формируются определенные программы, которые включают сами по себе. Программа патриотизма, программа потребительства, программа выживаемости в определенной среде, правил выживаемости в определенной среде, действуй по закону, будешь жив, не действуешь по закону, будешь мертв. То есть вот, вот такие простые нормы, как правило, всегда на бинаре они тоже очень просто отслеживаются. Например, при мысли о том, что тебе надо поступить иначе, начинается паническая атака или страх. Это программа, ее можно вычислить. И мы с вами этим будем заниматься на старших курсах, работать с каузальным будхиальным телом, да и кстати, и с ментальным тоже, она обесточивает эти программы, и делает их нефункциональными. Мысль о том, что можно рискнуть вызывает панический ужас. Это программирование, это вот оно. Все это вылавливается, все это решается, все это отлавливается. Очень важно просто уметь правильно диагностировать. В тот момент, когда на тебя наваливается страх, задай себе вопрос, кто это боится? Чего я сейчас боюсь на самом деле? Люди простые, которые просто занимаются своим сознанием и умеют отлавливать, как правило, применяют метод пережить свой страх в максимуме. То есть, ну представь, что это все уже случилось, возьми переживи это. Через некоторое время тебя попустят немножко. А мы занимаемся технологически по другому. да, и, и этот метод мы конечно применяем тоже, но к этому методу мы применяем еще астральные чистки, которые очень сильно облегчают подобного рода переживания и решают еще много-много-много других проблем. Ну и конечно осознание. Осознание, потому что такие спорадические реакции надо отлавливать. Если они не ваши, если они не естественные, просто задать себе вопрос, кто это сейчас во мне боится. И найти эту программу, найти ее. Источник. поскольку любая порча, как и программирование, призвано удержать человека в определенной касте и не дать ему возможности подняться, мы прекрасно понимаем, что удержание в касте это упрощение ментального тела, то есть человек должен думать определенным образом и не иметь критического мышления и желательно не хотеть его заиметь. То есть верим на слово, сказано носить маски, носим, сказано колоться, колимся. сказано вирус есть, верим, сказано кончился, верим, да. то есть вот просто слушаемся беспрекословно, не сомневаясь о том, что ну раз сказали, значит так оно и есть. Программирование обычно идет через средства массовой информации, ну и еще определенными путями, которые, которыми занимается эгрегориальная система по ночам. Это мы с вами будем вычислять немножечко, немножечко попозже, как это происходит.